Президент провел рабочее совещание с участием руководителя аппарата президента Досалы Исиналиева, секретаря Совета Безопасности Дамира Сагымбаева, министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова и заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова по сложившейся ситуации на кыргызско таджикской государственной границе. Глава государства подчеркнул, что с момента возникновения конфликта на участке госграницы в Баткенской области получал полную оперативную информацию. Участники совещания проинформировали о проведенных накануне переговорах с представителями соответствующих государственных органов Таджикистана. Еще раз отмечено, что огнестрельное оружие первое применила таджикская сторона. Сорумбай Джеймбеков подчеркнул необходимость недопущения дальнейшей эскалации конфликта проведения разъяснительных работ с местным населением. Также было отмечено, что раненые граждане при необходимости будут перевезены в больницы города Бишкек. Глава государства выразил соболезнования семье военнослужащего отряда специального назначения Бюрю Государственной пограничной службы Кыргызской республики Равшана Муминова, погибшего при исполнении воинского долга. Президент Сорумбай Джеймбеков подчеркнул, что урегулирование ситуации должно проходить строго в рамках международного права и ранее достигнутых договоренностей, о чем не раз отмечалось в ходе переговоров с президентом Таджикистана Имумали Рахмоном. Премьер-министр на военно-транспортном самолете вооруженных сил Кыргызской республики прибыл в Баткенскую область. Глава правительства уже провел встречу с местными жителями и выслушал их мнение по сложившейся ситуации. Отметим, в Баткенской области жители местности, где на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка, не эвакуированы. Они остаются в своих домах. Об этом Азатыку сообщила пресс-секретарь полномочного представительства правительства в области чолпон Бердигулова. По ее словам, обстановка стабилизировалась, школы и больницы работают в штатном режиме. Госпогранслужба сообщила, что в населенном пункте Овчи-Калача Гафуровского района Сардийской области Таджикистана состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Начальник главного штаба, первый заместитель председателя ГПС полковник Абдикарим Алимбаев и первый заместитель председателя, командующий пограничными войсками ГКМБ Таджикистана Раджабали Рахмон Али, обсудили обстановку на Кыргызско-Таджикском участке государственной границы, вопрос снятия напряженности на участке госграницы в местности Максат Леликского района Баткенской области, а также отработали вопросы взаимодействия. В ближайшие часы состоятся переговоры сторон с участием представителей органов местного самоуправления и государственных органов. В целях нормализации обстановки на Кыргызско-Таджикской границе органы внутренних дел Кыргызстана совместно с государственной пограничной службой проводят комплекс мероприятий, направленных на снятие напряженности. По информации Минздрава, в результате конфликта на Кыргызско-Таджикской границе всего пострадали 14 человек, из них один военный скончался на месте. В территориальную больницу Лилекского района госпитализированы 13 пострадавших, среди них граждане с такими ранениями, как колотая рана боковой поверхности шеи, огнестрельные ранения в числе раненых ребенок примерно 12 лет, у него огнестрельное ранение правой кисти и надключичной области справа. Состояние средней тяжести. Мальчик в состоянии шока не может сказать фамилию. Идет стабилизация. Сегодня военно-транспортный самолет вооруженных сил с десятью ранеными на борту вылетел в город Бишкек. В медицинских учреждениях столицы раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. Военнослужащий отряда специального назначения Бюры прапорщик Равшан Муминов погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе инцидента в населенном пункте Максат. Уточняется, что военнослужащий погиб в ходе обстрела из гранатометов, производимого таджикской стороной во время пограничного инцидента. Равшан Муминов родился 31 октября 1978 года в городе Ташкент Узбекской ССР. У погибшего остались супруга, трое детей и престарелая мать. В районе 11 часов дня в Лилекскую территориальную больницу поступили 14 граждан. Среди поступивших один человек был погибшим. Трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Двоим уже проведена операция для проведения. Операции третьему были вызваны врачи-нейрохирурги из города Ош. Остальные 10 человек, которые получили ранения, отправлены в Бишкек. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Кыргызской Республике был вызван в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Первый заместитель министра иностранных дел Ния залив вручил главе дипломатического представительства Таджикистана ноту, в которой выражен решительный протест противоправным действиям военнослужащих пограничных войск КМБ Таджикистана первыми обстрелявшими пограничные посты Максат и Сай Кыргызской республики. В результате чего погиб один и еще семеро военнослужащих службы Кыргызстана получили ранения. Также семь гражданских лиц Кыргызстана, в том числе несовершеннолетние, получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Повреждены указанные пограничные посты и дома местных жителей граждан нашей республики. Ниазалиев отметил недопустимость применения таджикской стороной огнестрельного оружия в отношении военнослужащих пограничных постов Кыргызстана и местных жителей села Максат Лелекского района. Данный инцидент стал следствием строительства таджикской стороной военного наблюдательного пункта на неописанном участке Кыргызско-Таджикской государственной границы, которая была начата без согласования с Кыргызской стороной, и вся ответственность за обострение ситуации – в приграничных районах возлагается на военнослужащих таджикской стороны. Кроме того, послу Таджикистана передана информация о фактах неправомерных и провокационных действий со стороны граждан, органов местной власти и представителей компетентных органов Таджикистана за август-сентябрь текущего года, зафиксированных кыргызской стороной. Было отмечено, что действия таджикской стороны не соответствуют договоренностям, достигнутым в ходе встречи глав двух государств 26 июля этого года направленным на поддержание мира и согласия между народами Кыргызстана и Таджикистана, а также на предотвращение возникновения инцидентов в приграничных районах двух государств. Кыргызская сторона обратилась к таджикской стороне с требованием принять безотлагательные меры в целях избежания дальнейшего обострения ситуации, совместного расследования инцидента и привлечения к ответственности виновных лиц». Неозалив особо подчеркнул, что все имеющиеся проблемы должны решаться путем диалога и за столом переговоров в духе добрососедских отношений двух государств. В Госпогранслужбе сообщили, что пункты пропуска на Кыргызско-Таджикском участке государственной границы функционируют в штатном режиме за исключением КПП Кулунду-Автодорожный, где таджикской стороной в одностороннем порядке временно приостановлен пропуск лиц граждан Кыргызстана и Таджикистана. Данное ограничение не касается граждан третьих стран, они могут пересекать КПП Кулунду автодорожный. В соответствии с соглашением между правительствами двух стран о пунктах пропуска на Кыргызско-Таджикском участке, государственной границе дислоцированы 5 пунктов пропуска. КПП Кулунду автодорожный – многосторонний круглосуточный пункт пропуска. Пункт пропуска Кулунду автодорожный расположен на северной окраине села Кулунду Лелекского района Баткенской области. Президент Солрумбай Джеймбеков принял директора Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Скорбека Токтошева и директора Государственного агентства водных ресурсов Койкумбека Таштаналива. В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения населения чистой водой и развития ирригации. В ближайшие 4 года и 4 месяца 653 сельских местности будут обеспечены водой. В прошлом году эта проблема была решена в 69 селах. В этом же году питьевой водой будут обеспечены еще 44 села. Во время встречи глава государства подчеркнул, что привлекаемые средства должны предоставляться на основе гранта. На сегодняшний день это направление финансирует Исламский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский фонд стабилизации и развития и арабские фонды. Финансовые средства привлекаем извне, в основном, в основном, значит, с Европейского банка реконструкции, развития, это где-то порядка 60% гарантовой составляющей, 40% кредит. Всемирный банк нам предоставляет, значит, 55 на 45% значит исламского банка естественно мы у них берем под 0 процентов но президент поставил задачу еще раз я повторюсь мы привлекали большие грантовые средства из 31 регационных объектов на сегодняшний день два реционного объекта уже завершены на 14 регационных объектов проводится Реконструкция и строительство новых ирригационных объектов. Из них четыре ирригационных объектов строятся за счет инвестиций, Три ирригационных объекта за счет китайского гранта и один ирригационный объект за счет Исламского банка развития и реконструкции. И только что к нам поступила информация касательно ситуации на границе. Министр внутренних дел Кашгар Джунушалиев находится в Баткенской области. Глава МВД с личным составом органов внутренних дел обсудил вопросы урегулирования ситуации на кыргызско таджиском участке государственной границы и поставил задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, а также поручил совместно с другими силовыми структурами и представителями местного самоуправления провести разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов. Министр отметил, что недопустима дальнейшая эскалация ситуации на границе и нужно провести объективное расследование. В Баткенской области сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме. Сотрудники милиции круглосуточно патрулируют на участках приграничной территории. В настоящее время сотрудники милиции среди населения проводят усиленную разъяснительную работу. Обстановка на Кыргызско-Таджикском участке государственной границы относительно стабильная. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. До встречи.